Всем привет, с вами Резак, и сегодня я покажу вам бесконечный источник энергии э, с помощью мода Thermal Expansion, но сразу говорю не выключать видео, там будет способ как из Thermal Expansion сразу получать энергию из Industrial Craft. Ну, давайте посмотрим на уже готовый собранный механизм, промышленной, так скажем. Здесь у меня стоит магмовый тигель. Он позволяет из адского камня делать лаву. За один адский камень получаем одно ведро лавы и тратится 120 тысяч энергии. Но у нас стоят магмовые генераторы, работающие на той самой лаве. Да еще и с улучшениями эффективности топлива. И, соответственно, на одном ведре лавы Каждый выделяет 180 тысяч, что на 60 тысяч больше, чем нужно этой машинке. Соответственно, у нас остается ненужная лава, которую мы отправляем в следующие двигатели, уже не подключенные к тигелю. И получается, что у нас два двигателя работают на тигель, два на систему. Но на самом-то деле с нашими улучшениями, напоминаю, плюс 10% и плюс 35%, мы можем поставить таких двигателей хоть 6, а каждый двигатель дает 80 рф за тик. Но вы скажете, а при чем здесь индастриал? А мы просто подводим усиленную жидкостную трубу к геотермальному генератору. И вуаля, давайте засунем в дробилку что-нибудь. Так, здесь у меня что-то подробилось. Давайте возьмем медь, то есть чтобы вы поняли, что это не фейк, это все работает. Под дробителем никаких проводов нет. За ним сбоку нет. Также у нас здесь этот автоматическая система производства хладагента. С помощью распределения жидкостей. Хотите увидеть, как она работает, как ее настроить, ставьте лайк, косо. В общем-то, вот геотермальный генератор по чуть-чуть тратит и резко восполняет. При этом лава у нас в Тигеле расходуется очень медленно. Прям очень медленно. И вот так эта система может автономно работать, хоть бесконечно, пока у нее есть адский камень. Но скажу вам, один поход в ад, одна воронка с сундуком, и все, и можно забыть про это дело навсегда. Потому что он очень долго тратится. А еще если вы хотите увидеть автоматическую ферму, и как с помощью нее получать гивею и резину, то обязательно напишите об этом в комментарии. А давайте построим точно такую же систему, чтобы вам было наглядней. Для этого нам понадобится магмовый генератор, магмовый тигель, желательно улучшенный. У меня здесь стоит усиленный. А Нам понадобятся усиленные жидкостные трубы, крафтятся они из инвара и закаленного стекла. Инвар в свою очередь крафтится из инваровой смеси, а инваровая смесь из железа и никеля. Никель можно найти на высоте где-то... 12-16 блоков, где-то там в промежутке. Так, закаленное стекло это обсидиан и свинец. Здесь не написано, но обсидиан и свинец. То есть вот у нас индукционная плавильня, в нее закидываем обсидиан, свинец. Кстати, сталь здесь тоже производится из угля и железа. Так, ну не будем отходить от кассы. Также нам понадобятся апгрейды, которые мы прямо сейчас с вами скрафтим. Для второго апгрейда нам понадобится сделать нечто похожее на то, что вы сейчас увидите. Вот так. Также нам нужно было скрафтить какую-то вещь. Я не помню какую, но... Ах да, второй магмовый генератор. Крафтится он очень просто. Нам сейчас понадобится чуть-чуть серебра. Извиняюсь за крафты, конечно, без пауз, но... Все же. Это же классно, вы же сможете сами смотреть все это, понимать, как это делается. Я зря сделал две катушки, нужно всего одна. И давайте начнем с расстановки наших магмовых генераторов и магмового тигеля. А также скажу, для начала системе нужно 120 тысяч энергии на разогрев. Давайте вот так магмовый тигель и вот так. Кстати, у меня есть цистерна, наверное, мы из нее запитаем всю нашу систему. Сверху мы ставим усиленные жидкостные трубы, сервомеханизм, который крафтится. Ну, пипец, как просто. Экскрафтов сразу стак. Здесь мы нажимаем на вкладочку с редстоуном, игнорировать. И почти готово. Теперь нужно посмотреть по вкладку природ, положить туда расширение. Ну, этот тигель был заготовлен. И сейчас настанет момент истины. Когда мы просто берем, даем системе стартовой лавы, которая позволит ей начать работать. То есть вот 4 ведра, вот 2,5 и сюда мы ложим адский камень. А теперь поздравляю, расход энергии 400 затих, но почему так? А, потому что он заряжен, конечно. Сейчас мы посмотрим, как одно ведро лавы произойдется очень быстро. И в чем же плюс этой системы? Здесь лава реально бесконечна, если использовать вот такие укрепленные трубы, усиленные, именно усиленные, потому что другие взрываются. Мы можем поставить 20 геотермальных генераторов в ряд, подключить все эти трубы и вот один магмовый генератор, прямо на этот, на магмовый тигель. И что будет происходить? Благодаря хорошей логике этого мода, эти трубы распределят абсолютно поровну по каждой машинке лаву, которая произведется в тигеле. Итого у нас будет 20 на 24 тысячи или 400 400 РФ за тик. Да. И плюс... Ой, 400 ЕЮ за тик. И плюс у нас еще будет немножко лавы оставаться. А, в принципе, это все, что хотел вам показать. Пока что. Если вы хотите еще видео, ставьте обязательно лайки, пишите свои комментарии. А в следующей серии я, наверное, покажу и расскажу, как работает вот эта система автоматизации хладагента. И даже доработаю ее автокрафтом, если у меня все получится. А с вами был Резак, всем удачи, всем пока.